И еще об одном решении, уважаемые партнеры, хотелось бы вам сейчас рассказать. Это, обратите внимание на слайд, это наше новое решение. Это платежная система, которая еще не выпущена, но готовится к выпуску и в скором времени. В общем, я надеюсь, вы ее увидите. Платежная система, как вы знаете, пока э, у нас нет взаиморасчетов между там, водителями, пассажирами. А у нас трудности с учетом активов, и вот эта платежная система, она должна решить все необходимые моменты. В том числе, эта платежная система будет и внедрена в систему таксопарков, потому что расчеты между таксопарками и водителями, там между водителями и пассажирами, очень важная вещь. Итак, я вам сейчас презентую новые наши решения, эту платежную систему. Начнем с я быстренько по ней пройдусь, расскажу, что и как она работает, над, какими моментами мы работали. Итак, как вы понимаете, у нас есть много контрагентов в системе. Ну, в первую очередь, это вы, уважаемые партнеры, партнеры компании, и у вас есть различные активы – это и оплаты которые вы производите и доли и бонусные баллы в вашем приложении и тому подобное очень много активов. у нас э, в нашей системе разумеется есть пассажиры и у них тоже есть свои активы под ними можно подразумевать и поездки и водители с которыми они ездят приоритетные например водители и адреса которые они вводят платежи и так далее и тому подобное у нас есть водители да, которые совершают поездки, у них есть свои клиенты, у них есть рейтинги, у них есть поступление денежных средств, еще что-то у них может там появиться. У нас есть не только водители, у нас есть целые таксопарки. Да? А у таксопарков свои активы. Например, водители уже являются активом таксопарка. Есть клиенты, рейтинги, оплаты, платежи. Ну и еще, мало ли как будет развиваться наша система, мы же не говорим, что она закончена, завершена, да, возможно, у нас появятся новые какие-то моменты проекта, которых мы даже с вами еще не знаем, соответственно, у нас могут появиться потенциальные участники, и мы должны это уже сейчас заложить в систему, чтобы в будущем легко масштабировать наш с вами проект, нашу с вами платежную систему. И не только отдельные, отдельные участники потенциальные, еще могут быть какие-то предприятия, кроме таксопарков, например, и мы их никто уже пока не знаем, но, тем не менее, мы в нашу платежную систему должны внести возможность работать вот с ними, со всеми. Соответственно, у нас возникает при разработке платежной системы несколько направлений, несколько контрагентов, которых мы должны обеспечить нашей платежной системы. У, каждой, у каждого из таких направлений, у каждого из таких контрагентов есть, должна быть организована своя база данных, где вот производится учет вот всех, всех тех активов, о которых мы с вами говорили выше. И, разумеется, понятно, что каждый из нас может находиться в нескольких из этих баз данных, да, соответственно, должна быть произведена интеграция их, то есть, чтобы не учитывать одни и те же данные два раза. Например, я водитель, я партнер, у меня есть таксопарк, и чтобы в каждый раз мои данные не вводить заново, и чтобы они все были актуальны, между вот всеми этими значит, базами данных должна быть осуществлена интеграция. Кроме того, мы должны обеспечить удобную систему расчетов между всеми участниками нашего сообщества. Например, между там, таксопарками и водителями, между водителями и пассажирами, между пассажирами и партнерами. Там, ну, Я не знаю, там всякие разные могут быть у нас моменты. Вот, и должна быть, соответственно, удобная система расчетов. Разумеется, мы должны полностью обеспечить учет, всех этих моментов, что какие у кого какие активы появляются, у кого какие активы исчезают, мы должны обеспечить возможность обмениваться этими активами. Например, если партнеру одному долю, а другому деньги, мы должны сделать так, чтобы им было удобно передавать эти активы друг другу. Разумеется. Очень важный момент это ввод и вывод активов извне и вовне. Ну, например, с вашей банковской карты в нашу платежную систему и наоборот, у вас появились какие-то деньги, которые вы хотите вывести. Соответственно, с этой помощью этой платежной системы вы должны иметь возможность легко перевести себе, например, на банковскую карту или ну, на какой-то свой аккаунт в другой системе. Это все тоже должно быть реализовано. Ну и конечно мы должны с вами иметь статистику, чтобы понимать как наша система работает, чтобы ни один рубль из этой системы, ни один доллар, ни одно евро, ни один балл не исчез бесследно. Соответственно у нас должно быть полное представление о том, как все это функционирует. Вот видите, я вам сейчас кратко описал, что должны были разработчики учесть при подготовки при программировании этой платежной системы. И, как вы видите, это очень трудоемкое занятие, поэтому мы долгое время, в общем, над ней работали и продолжаем работать. И она, вот эта система, уже была конкретное очертание. Давайте я вам покажу скриншоты этой системы. Таким образом, вот, например, страница у вас на слайдах. Вход в аккаунт пользователя, где вы вводите свой логин, вводите свой пароль. Разумеется, очень большое внимание уделено безопасности этой платежной системы, поскольку, как вы понимаете, все, что связано с финансами, все, что связано с активами, оно должно быть надежно защищено, и, соответственно, наши разработчики, которые разрабатывают эту платежную систему, они все это вот как раз предусмотрели. Итак, вы входите в свой аккаунт. У вас есть свой профиль. Да, где э, есть свое меню, вы можете верифицировать себя, вот, сделать какие-то установки, настройки для своей платежной системы. Э, у вас будет много-много персональных счетов, э, и не только в рублях, но и в других валютах, поскольку владители TaxFone будут в различных странах, и, соответственно, в разных валютах нужно иметь счет. Вот, в том числе -то и в криптовалютах. Соответственно, будет учет и тех коинов, о которых мы с вами говорили еще в Москве. Да, у нас будут токены. Но это, правда, возникнет чуть позже, когда уже будет готова полностью платежная система. Мы перейдем к подготовке токенов, потому что смарт-контракт требует полностью законченной платежной системы. У вас будет страница вывода средств со своих счетов. На другие платформы, вот сейчас вы видите слайд, где вот есть скриншот той страницы, где можно будет осуществлять вывод своих активов. Разумеется, нам будет очень важно знать, как работают платежные системы, нет ли ошибок там и так далее. И вы сможете нам постоянно в этом помогать, вы сможете общаться с, и со службой техподдержки из своих личных кабинетов платежной системы вот э, в том числе разработчикам отправлять необходимые сведения если что-то не так пойдет или у вас возникнут вопросы разумеется будут новости о том как э, изменяется наша платежная система как она растет как развивается вы все будете знать прямо внутри этой системы ну и э, сердцем ядром нашей платежной системы разумеется будет биржа где вы сможете обменивать свои активы по самым выгодным курсам, по тем ценам, которые сформировались в результате действий участников нашего рынка, нашего сообщества. Вот такой будет наша платежная система TaxFunk. Скоро увидит свет, и вы все сможете к ней присоединиться и начать в ней работать. Спасибо вам большое. На этом я свою презентацию заканчиваю. Всего вам доброго.